Ну что, снова здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и случайные зрители этого канала. Меня зовут Патрик, вы на канале Глобус Moto, соответственно. И сегодня я буду смотреть... CBR600RR от 7 до 9 года. К нам обратился человек, у него бюджет 350, то есть 340-350. И у него есть огромное желание купить себе CBR модели от 7 года. Ну, как бы сказал, что даже пофиг на то, что китайский пластик. Я сегодня приехал смотреть на китайский пластик. Пойдемте глянем, что же там предлагают за 305 тысяч рублей. Мы стараемся максимально смотреть бюджетные цены, то есть лучше взять, на мой взгляд... Максимально дешевый мотоцикл, чтобы в него нужно было вложить только расходники и, может, какие-нибудь запчасти. Много ума не надо купить самый дорогой мотоцикл в рынке. Именно поэтому мы смотрим максимально бюджетную технику. То есть, если у человека есть 350 тысяч рублей, то мы смотрим там, за 300 тысяч рублей, чтобы в него потом вложить там, те же 30, 40, 50 чтобы не на последние деньги он там покупал себе хотя бы даже тоже масло и фильтр перед сезоном, что я рекомендую менять в любом случае, даже если вы видите, что масло прям новенькое. Ни хрена никто не знает, что там было залито. Что, пойдемте глянем, что я тут рассуждаю? Сижу. Уже пора идти. Здравствуйте, поближе. Сейчас владелец подъедет, да, хозяин? Ну да, вроде тоже. А, документы здесь тоже есть, Да. да. Хороший гаражик. То есть двух, да? Ну да, двойной. Классно. Два есть. Номер двигателя один, да, все сходится. Так, Подольск, Подольск. А ПТС дубликат, да? Ну да. Ну в смысле выдавали. Просто Потому что он в ГАИ выдан. Ну да, ему выдавали. Ага. А он получается, она заполнена была, уже не в курсе? Ну че приезжай. Потекает масло, что ли? А можно вот чуть-чуть отодвинуть, да? да? Да. А ключей сколько? Один. Не, ну я ладно, там его дождусь. Да. Чтоб я кого-то не задавал. Диски ютак оригинал. Какие-то непокоцаны что-то их равняли что ли и переклепывали походу. Да, переклепывали. Или подклепывали. 32 минимально 4, 3 с половиной переклепанные диски походу мы сравняли а че было с ним с дисками не в курсе Понял. я знаю то, что он полностью там делал да в резину менял там чуть-чуть угу. вы идете с дисками с какими вот эти тормозные вот эти там с той стороны он диск как будто его рифтовали молотком прям ну просто он была в аварии, а це то Пыл, да? Конечно. И, видимо, дис загнул, его пытались отрифтовать. Ну сейчас он придет, да, и у него болезнь. Ну, да, но он. А сколько он у него владелец, он владеет? Сколько? Ну, полтора года точно. А, вот лично, да. А что продает, не в курсе? Жена, семья, дети. Понял. Загрызли? Да. Понял. Нафиг тебе надо, это взрослый мужчина, да. куда? Ты что-то ребя... ребячеством занимаешься, я понял. Да-да-да. Вы, да? Нет, А, нет. понял. Так, фара не оригинал. Фара не оригинал. Здесь это тоже не оригинал. Как и пластик целиком. Жесткий. Это даже не наклейка или наклейка. Это наклейка. Она под лаком. Тут тоже фара не оригинал конечно так зеркала соответственно не оригинал здесь тоже зеркала не оригинал грипсы не оригинал про грипп стоит racing parts Моторассинг Парц. затычки это даже не грузики. здесь тоже самое все тормозуха то в принципе нормально так, болты крутились, эти болты тоже крутились, вот эти, там какой-то колхоз с электрикой, это пластик по кругу, китайский. Можно, да, по хозяине чуть-чуть? Да, конечно. Так, ковар. НННН, надо ну, посмотреть, что это за колор. ну так понятно. На хвост его ставили. Таким вот образом. пак не оригинал, зато труба. Зато труба оригинал. И вареная еще, подваренная. Подваренная труба чуть-чуть. Вот сделан из алюминия. Здраво. Здравствуйте. Вы владеете, да? Да. Вы много расскажете про него, наверное. Да? Можно на вас так вот, чтобы звук было писать? Можно? А, вы мне только -то на видео. Нет, видео не, не буду, будет. только звук. Не, ну давайте я прицеплю его. Ну вы просто говорите, мне сейчас сказал брат ваш, да? Да. Он сказал, что вы им полтора года владеете. Да, владеете. Было ДТП? Было. А, приватство было, ну, в смысле, вы ремонтировали? ДТП было до меня, смотрите, mm -hmm. я на нем толком долго не поездил, mm -hmm. потому что я, как бы, ну у меня там семейные обстоятельства. Я понял. Я купил летом, на нем поездил с легонца, но погода не очень, поэтому как бы много покататься не получилось. Mm -hmm. Э, толком особо ничего в него не вкладывался, ничего не делал. Ну, стандартно масло менял. Ну, Трапа менял на сезон. Ну вот. Колодочки, я, смотрю, новые стоят. Ну, да, резин, новый, ну то есть какие-то такие э, вещи я сделал, необходимые. Поездил, но за сезон поездил, не знаю, там. Раз, может, пять. Это в том году, да? Или позапрошлым? А как можно есть позапрошлым? Летом-летом этим летом. Да. А, полтора года просто мне сказали, полтора года думал, позапрошлый год покатали. У нас год, как мы катаемся, все ну, время... Сколько ли, думал, да. дней? Позапрошлом году думал, в прошлом году. Так, и получается, мне просто тут сказали, что было ДТП, я так понимаю, при вас, да, то есть это вы пластик меняли. А уже купили уже пластик было, был так. до меня, да? Ага. Все до меня, работы были до меня. Я сделал стандартные процедуры, как бы ну, то есть, есть фактор, такого ничего серьезного не делали. Масло я... поменял, резину как, ну, да. привел все в пары, Покупал я... как бы э, для себя, ездить для себя, угу. но э, не вышло. Я понял. Просто мы когда обсуждали, сколько помню с вами, там пластик Китая, сказали да Китай. У него сейчас, смотрю просто фара китайская, и диски что-то тут их равняли, видимо. Ну, я то, не Ну Я понял, я почему спросил, это не при вас было. Я вас не обвиняю абсолютно. Не, не, не, да, но... это нет, это родные Нет, иске родные, просто их вот здесь вот, знаете, как будто молотком вот выравнивают. Вот, видите, вот. Это от замка. Помните, Думаете? замок покрутил, и он А с другой стороны, как молотком ударить, вот, если нет. с той стороны посмотреть. Я думаю, скорее всего, просто, когда было ДТП, видимо, может, его чуть-чуть чем-то зацепило, его отлихтовали, поставили на место. Молодец. Нет, так-то я вижу, что это оригинальные диски, Ютака написана фирма. То есть они оригинальные споров нет, вообще не, не, не протестую. Но то, что какие-то работы проводились, я должен показать товар лицом, так скажем. Это не оригинал ты? Хорошее, качество, но не оригинальное. Ну, у меня там по ходовым качествам по каким-то угу. по этим нет нареканий он меня не подвел я не против я свою понимаю. как бы как э, что, что ездил то отъездил угу. как бы, да. э, в лучшем наверное как бы при лучшем раскладе я может быть его оставил как бы и угу. довел до ума нам что сказали, ребята сели ребят сказали то что обратите внимание на подшипник сцепления. Сцепление да бывает. Ну да. Под, Но ну, это говорили. было Знаете, да. Угу. Тут вот такое смещение интересное. Много посмотрели всего. Да вообще в принципе много всего посмотрел. Не я вот из я этого конкретно. Доваренные язык... рамы видел. Не, ну конкретно вот э, с данным заказчиком это первый мотоцикл, а. или второй, не помню. Ну, что сегодня вообще на рынке-то происходит? Ну, на рынке как как бы... происходит все то же самое, rr убиты, убитые, R6 убиты, э, э, э, джиксеры вообще не найти нормальных. Тут болта нету, Нет, не нет. хватает болта, ну, контрагайка такая, которая контрит, она как коронка такая, вот такая вот. Да-да, вот. да, я понял. Ну, есть? Я обращал на это внимание, Но Тут нету. Подкрашено, да, чуть-чуть. А брали у кого? он, ну, в смысле, у Участника? владельца или у... или у перекупа какого Не, не участник. Ну, то есть он сам у ну, владельца, владельца, да. да. Угу. Просто он, знаете, как будто он. Вот это, как мы брезли, он чуром... Подкрашенный, подмазан такой аккуратненько. У него... у него даже родной классик, помнишь, он предлагал? за 20 тысяч там, да, вот да, у мы, был, да? Э, у нас как такая покупка, знаешь, э, спонтанная была, горячка. Это была. первый, да, как вы первый увидели? Для, он для меня первый. Ну, именно понимаете? когда, и, когда да. осматривали, как вы увидели первый, тут? Нет, почему, он. мы тоже посмотрели, что-то было хуже, что-то было, как бы, да, это, что-то было там, слишком дорого надо, для меня. Я ездил два, смотрите, два мы с тобой. И смотрим. два вместе мы посмотрели. Я вижу, колодки есть, да, вижу колодки. А где, где меняли сервис, обслуживали, Не скажете? Возмайлова ездит туда, знаете, большой центр, такой, около парка, как он в называется, парк. круг, круг, круг, круг, круг, круг, круг, круг, круг, круг, круг, круг, круг, Тут тоже крутили болт, болт тут открутили, гайку, вилки, в смысле этой рулевой колонки, крученная. Так, заведем, да, можно с вашего позволения? Да, да, пожалуйста. Аппаратура у вас, конечно, капитальная. Ну, Чтобы не ходить с фонариками, там не мучиться, можно, да? Да. Вмятина есть а? Вот вмятина есть Что, что? Не, не, я показываю Есть. а что это прибор температуру мере этот включился все четыре включились температура где на выхлопе Да. Запах Агария я не чувствую. Это в принципе влага. Нормально. Так, по шумам пройдемся. Осумливает, конечно, сцепление. Хотя это не сцепление. Мотор разгулялся. как бы это не коленвал Да, ну да. Да, да, да, да, да. да, корзина подшумливает, конечно Но не без изъянов, я, я понимаю. Говорю, да. я тут даже как бы скрывать ничего не буду А цена что... какая максимально низкая? Вы да? Не, не, я просто хотел спросить, я, знаете, я не торгуюсь, я не уламываю там от этого заниматься перекупством Это мне... Я просто человеку сообщу, а там он пускай уже думает нам, мне кажется, и так максимально низкая. Я почему спросил, это максимально низкая, да? да ну плюс минус. Я понял. Просто у него мотор разбирался. Питачок. Я просто вижу, мотор разбирался. Здесь ремонт был. Видимо, у него сильное было падение. Что-то здесь отломалось. Не знаю, если заметьте, Нет, я наверное, думаю, вы наверно видели это. Полировали, шлифовали, наваривали, полировали, шлифовали. Ну, я... это крышка, Да, Да, нет, э, этот цилиндр. Как можно цилиндр вот эту наварить? Как-то ну, как, как вот, как, вот Здесь не знаю, вот это вот Вот это вот. конечно, да. Вот наваренное что -то. Это может когда разбирали, что-то они там уронили там или что, я не знаю. Ну, ладно, в принципе, что? Я тогда сейчас бак посмотрю и человеку сообщу. А там уже пускай он думает. Вроде чистенький бак. Да. Yeah. Так, ключи оставил. Вроде все. Вставляешься. Угу, спасибо. Спасибо вам. Надо? Могу. Могу, да. И последний. А вдруг, да? Ну нет, ну Ну что, друзья мои, вы видите сами, что происходит на рынке. Вы видите сами, какое состояние мотоцикла. 305 тысяч рублей при его цене на рынке 350 плюс. Я считаю, что это как бы за такое состояние это дороговато, на мой взгляд. Я думаю, оно того вообще не стоит. Я сейчас иду по темному помещению, меня слепит, лампа ужасно слепит. Я даже не стал смотреть дальше подвеску и тому подобное. У него был лабаш, причем лабаш был жесткий. У него менее, практически все, там и мотор трогали, у него вилка ушла вместе с колесом под себя, да, на трубе выпускного коллектора, Но ну, вы сами все видели, да, там вмятина такая, чтобы руль был повернут, получается, максимально вправо, и диск вместе с колесом вошел просто в эту трубу, ну, либо, чтобы куда-то в другое место попал, то есть, ну, так трубу замять-то надо очень сильно лобануться. Я такие мотоциклы не рекомендую, потому что, ну, сами понимаете, что можно... Выстрять на раму, да? может он будет ехать ровно, а там где-нибудь микротрещина. Ну, нафиг надо, нафиг надо. Это патриканал канал Клубусмотр. Сегодня мы смотрели CBR600RR. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого мотоцикла. Всем пока.